Платошкиным Николаем Николаевичем. Мной ему был задан вопрос, который мне не дали договорить, выключив микрофон. Я его повторю. Первый вопрос Платошкину Николаю Николаевичу. Почему наше светлое будущее здесь предлагается строить на правовой фикции, какой является Российской Федерацией? Платошкин э, на данной встрече утверждал и призывал участвовать только в законных мероприятиях. В то же время сам Платошкин, Николай Николаевич, являясь по настоящее время юридически гражданином СССР, поскольку официально не проходил процедуру выхода из советского гражданства, называет себя гражданином Российской Федерации и призывает, Таких же граждан СССР, никогда не выходивших из гражданства Российской Федерации и ошибочно считающих себя гражданами РФ, избрать его президентом Российской Федерации. То есть призывает участвовать в нелегитимных, незаконных, неправомерных выборах. Иными словами, создавать очередную правовую фикцию. Второй вопрос. Почему вы, Платошкин Николай Николаевич, позиционируя себя приверженцем решения вопросов невооруженным путем и критикуя как неприемлемую диктатуру пролетариата, существовавшую в СССР, не призываете, как подсказывает логика, к диктатуре права, следование которому предполагает безусловное выполнение законов государства, которому вы Николай Николаевич, да и все остальные, называющие себя советскими офицерами, имеют прямое отношение по факту рождения в действующей Конституции СССР, в том числе ее статьи 64, обязывающей гражданина СССР защищать свою социалистическую родину и выполнять свой воинский долг офицера вооруженных сил СССР, согласно данной Вами военный присяги. Третий вопрос. Называя себя гражданином Российской Федерации, Платушкин Николай Николаевич утверждает, что любой россиянин может поменять свой паспорт на паспорт любой другой страны, при этом не проходя положенных в этих случаях процедуры смены гражданства. Как это сообразуется, Такими понятиями, если, конечно, они у Платошкина есть, как долг, честь, совесть, достоинство гражданина той великой державы, в которой Платошкин Николай Николаевич родился, воспитывался, то государство, которое дало ему возможность бесплатно получить блестящее образование, и который Платошкин дал военную присягу, на верность служить ей, не щадя своей жизни до последней капли крови. А поскольку во время нашей встречи 8 февраля 2020 года в городе Нижнем Тагиле Платошкин Николай Николаевич уклонился от прямого ответа на заданные ему вопросы, не выразил ни малейшего желания выполнить данную им военную присягу на верность советскому правительству и своей родине СССР, ему, гражданину СССР, никогда не выходившему из советского гражданства, находящемуся под военной присягой СССР и не выполнившему ее в тот момент, когда ему об этой присяге напомнили публично, мной Афанасенко Петром Владимировичем, находящимся в данное время, как и положено офицеру вооруженных сил в строю, по приказу главнокомандующего вооруженных сил СССР на должности, временно исполняющего обязанности министра МВД СССР, в отношении Платошкина Николая Николаевича оформлен протокол регистрации преступления на территории СССР в военное время, Представителем нелегитимных структур для последующей передачи в военный трибунал СССР. Честь имею. Платошкин утверждает, что советская власть дала возможность ему бесплатно учиться поступить в ГИМО. Мне советская власть дала возможность бесплатно учиться поступить в сельские школы ГИМО. В то же время он призывает не защищать эту советскую власть путем возрождения законных органов власти и управления на основании действующей конституции СССР, а призывает голосовать за него как президента другого государства под названием Российской Федерации. Платошкину был задан вопрос из зала. Можно ли гражданину с паспортом РФ голосовать в другом государстве? С точки зрения, вы объясните, можно ли по паспорту Российской Федерации участвовать в выборах в какой-нибудь Гондурасии? Да, можно. И, и второй вопрос. На каком основании граждане, как вы говорите, советские граждане, официально не вышедшие из гражданства СССР и официально не преодолевшие гражданства РФ участвуют в выборах? Нет, вы... Простите, вы извините, пожалуйста. В Саниске основная масса. Вы осознаете абсолютно граждане. неверный вопрос, вопрос. Первое, что вы спросите, могут ли российские граждане Российские. Постоянно живущие за границей. В Гондурасе, в Узбекистане, в Киргизии голосовать да, могут. Они же российские граждане. У них такой же паспорт, как у меня. Почему они не должны голосовать? Но, если у них остался советский паспорт с каких-то времен, они, предполагаю, не захотели менять на российский. Не, не могут. Должны прийти в посольство. Поменять паспорт на советский, это легко сделать. Не знаю, стоит это, по-моему. Можно ответил Платошкин Николай Николаевич. Возможно, он не понял или не захотел понять вопроса, о чем его спрашивает, и не стал дальше уточнить. А надо бы. А то выходит по Платошкину, с паспортом РФ можно прийти на любой избирательный участок в любой другой стране и за что-то проголосовать. Как это произошло в 1993 году, когда граждане с паспортами СССР проголосовали за проект конституции Российской Федерации. Платошкин Николай Николаевич утверждает, что у гражданина СССР, кроме паспорта СССР, никакой связи с государством нет. Нет паспорта, нет обязательств перед государством. По Платошкину, при отсутствии у него паспорта СССР, у него Платошкина автоматически не стало обязательств перед государством, которое его вырастило, воспитало и дало путевку в жизнь. Испарился гражданский долг по действующей по сей день Конституции СССР. Исчезла связь с военной присягой офицера вооруженных сил СССР, хотя военный билет офицера запаса советской армии у Платошкина никто не изымал. Он с гордостью вспоминает о нем на своих встречах, где выставляет свою кандидатуру на пост президента другого государства под названием Российской Федерации с другим социальным и конституционным, то есть капиталистическим строем, чуждым идеалом СССР, того государства, в котором он родился и которому присягал. У нас в странах СНГ, они же никуда не уезжали, мы их сами предали. Мы разрушили Советский Союз, я тоже, все остальные... Они ни в чем не виноваты. Они, конечно, должны голосовать на наших выборах, если у них российский паспорт. На данной встрече Платошкин заявил, что мы разрушили Советский Союз, я и вы все. При этом он обращался ко всему зону. Это некорректно со стороны Платошкина и не точно. Потому что разрушали СССР конкретные должностные лица имеющий конкретную фамилию, имя, отчество. А народ как раз проявил обратное. Он проявил свое волеизъявление по вопросу сохранения обновленного СССР на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. О чем Платошкин Николай Николаевич ни разу не вспомнил. И при этом проявил себя как незаконопослушный, пока еще, гражданин СССР. Кто мы? Что с нами? Почему? Когда смотришь фотохронику трагедии, охвативших страну, невольно задаешься вопросом. Что это? Печальный итог перестройки или предостережение? Предостережение от всеобщей гражданской войны. Задаешься вопросом, быть или не быть союзом? Вы когда-нибудь задумывались, какой национальности неизвестный солдат, похороненный у Кремлевской стены? Что такое союз? Тюрьма народов, как это модно говорить теперь, или все-таки наша общая Родина? Каким вы видите новый союз? Каким? Я не представляю его сейчас, не могу представить. Но дело в том, что без союза у меня 13 племянников, 4 брата погибли. Понимаете это, да, нет? Да, конечно. Вам это понятно уже, что тут конечно, у меня на душе. Конечно. Вот, поэтому я, у меня сейчас уже от племянников замужем за, за татарами, за башкирами, женятся, тоже так же берут. Ну что мы будем потом делать без этого? Вам понятно? понятно? Я в политике... Я не хочу сказать, что Ельцин плохой, но что-то есть такое, что он не хочет то, что нужно. Может быть, чисто лично даже. Может быть, его это недопонимание. Или как. Я не понимаю его. Я он не могу понять. Он хочет то, что надо, бабуя. Нет, нет. Он хочет то, что нет, надо. Вы нет. понимаете, но ну ему многое не дают. Ему многое не дают. Вот. Почему же он так выступает? Зачем он выступил так резко, у нас невозможно быть в розни. Только единственным можно будет победить и добиться успеха. Поэтому я считаю только да. Потому так важно решать назревшие конфликты конституционным путем. Чтобы каждый человек в стране имел возможность высказать свое мнение. О, вот это, как вы ответили на вопрос бюллетени? да или нет? Да. Потому что если не будет союза, говорит Аксакал из Туркменского аула, не будет связи между народами, развалится экономика. Дружба, братство между республиками необходимы. Девять республик из пятнадцати дали согласие участвовать во всесоюзном референдуме. И голосование шло по вопросу «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» «Мы столько лет прожили в единстве, в Союзе», — говорит эта киргизская женщина. «Как мать я хочу, чтобы и в дальнейшем мы продолжали жить в согласии». Это, если выйдем в состава Союза, для нас это будет трудно. Столько лет прожили в Союзе, и мы дальше будем жить. Но у нас в народе есть такая пословица, одиноко это добыча волка. Мы хотим, чтобы наша республика сам решал свои проблемы независимо. И за это мы будем голосовать. Простите, пожалуйста, вы за что будете голосовать? За Союз? несколько вопросов. Против. Против. А за президента России или против? Думаю, что тоже против. А за мэра или против мэра? Да, за, да. да, конечно. А По-первому, По вопросу вы против. Ну, я полагаю, что для меня это просто вопрос чисто нравственный. Иначе говоря, я ну, должна как бы высказать свое отношение к позиции, скажем, грузин и прибалтов, которые хотят получить суверенитет. Мают долг великорос дать им такую возможность. Об итогах референдума рассказывает заместитель председателя Центральной комиссии Головко. Итак, наша страна, советский народ, пережил впервые в своей истории такую крупную политическую акцию, как референдум, как опрос народа по коренному вопросу нашей жизни, быть ли Союзу обновленным. И сегодня мы уже можем говорить о результатах проведенной работы. В референдуме приняли участие более 185 миллионов советских людей, они были внесены в списки, как ну, их можно называть, избирателями. И из этой цифры, из этого числа, ровно 80% населения приняли участие в референдуме. Из них 76,4% высказались пользу Союза. То есть сказали «да».